Бессмилля. Алхамдулилля. В силу развития информационных технологий и телекоммуникаций человек получил широкий доступ к колоссальным возможностям. У каждого сейчас есть устройство, посредством которого он может получить доступ к любой интересующей его информации путем абсолютно несложной манипуляции, достав его из кармана своих штанов или сумки. Наверное, несложно было догадаться, о чем идет речь. Да, дорогой зритель, это твой телефон. Тот самый, что ты так рьяно не выпускаешь из своих рук. Теперь мы разобрались, что живем в век продвинутых технологий и имеем в кармане очень мощный инструмент, что всю эту информацию и достает. Идем дальше. Несмотря на положительную сторону нашего гаджета, он имеет и массу отрицательных, что иной раз последних оказывается куда больше. Ведь не считая полезных знаний для человечества, всемирная паутина несет и развлекательный контент которым, в свою очередь, интересуется подавляющая их часть. Возможно, вы уже догадываетесь, что я хочу сказать. Много ли тех, кто пользуется телефоном, компьютером во благо себе и своей религии, тогда как есть контент, что опеняет душу человека и вводит ее в грех посредством количества и широкого распространения в сети. Это большая проблема на сегодняшний день. Наши соцсети для нас – это причина обретения блага и также причина получения греха. О живущий во времена репостов и рилсов, ты ответственен за то, что смотришь, и за то, что распространяешь в сети. Клянусь Аллахом, помимо которого нет божества, каждый твой лайк и репост харамных видео несут с собой грех, равный количеству людей, что просмотрели его, или и того больше» будь то даже самые безобидные из них, но по причине содержания в них музыки они уже становятся запретными. Первое свое действие после просмотра этого видеоролика. Начни с того, что отпишешься с каждой сомнительной страницы и удаления лайков с постов, что могут быть харамом. Блюди свою страницу, очищая ее от всего сомнительного и запретного, и впредь, будь осторожен, не поддаваясь соблазнам своей души. Дорогие братья и сестры, вы – это то, что вы смотрите и делаете. Посему используйте свое свободное время просмотром того, чем будет для вас благо в этом мире и в мире вечном. Только представьте, ваши подписки на того, кто распространяет религию Аллаха, ваши репосты и лайки на чтение Корана – есть ничто иное, как распространение блага и причина получения вами вознаграждения равное тому, сколько человек могло это просмотреть или и того больше. Маша Аллах, какая же это прекрасная замена и возможность для обретения благих дел и даже после вашей смерти, покуда будет интернет и люди будут получать с этого пользу. И в завершении вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Братья и сестры, подписывайтесь на канал. Ассаламу алейкум.